Привет! В эфире Универньюз, а в студии Журавлева Мария. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ открылись дискуссионные площадки казанских моделей ООН и ЮНЕСКО. В Казани открылась международная выставка машиностроения. Чемпионат по сторитейлингу закончился выступлением участников. В КФУ открылись дискуссионные площадки казанских молодежных моделей ООН и ЮНЕСКО. Старт был дан в Императорском зале университета. О том, как это было, наш следующий сюжет. Казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это ролевые игры, где участники выступают в роли представителей различных стран и отставят интересы своего государства, исходя из действующей политической парадигмы. Вопросы, рассматриваемые в рамках моделей, входят в повестку дня ООН и ЮНЕСКО, и таким образом здесь отрабатываются компетенции и реальные коммуникации, выдвижение обоснованных аргументов, доводов и постижение различных этапов переговорного процесса. Дискуссионные площадки своим выступлением открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. С напутственными словами к будущим специалистам в области международных отношений обратились Генеральный консуль Консул КНР в Казани У почетный консул Франции в Казани Андрей Ерчев, заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан по стратегическому развитию Елена Агеева. И, конечно, поприветствовали участников модели генеральный секретарь казанской молодежной модели ООН Елена Москвичева и генеральный директор казанской молодежной модели ЮНЕСКО Рушана Асадулина. В этом году завершается года сотрудничество и Визиты делегации Китая высокого уровня Войскорб, Казахстан, Татарстан оказали позитивное влияние на расширение теоретического сотрудничества между регионами Китая и Татарстан. Как отмечают организаторы мероприятий, которыми выступают сотрудники и студенты Института международных отношений КФУ и юридического факультета КФУ, казанские молодежные модели ООН и ЮНЕСКО – это уникальные площадки для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций и мнений. Имея за плечами огромный опыт участия в подобных моделях, у вас будут возникать определенные трудности. Будет казаться, что проблемы не решить, что у вас не хватает знаний, не хватает умений, информации. Но не забывайте, что если проблемы, которые стоят на поездке дня, касаются хотя бы одного человека на планете, то они касаются и каждого из нас. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Рустам Миниханов открыл в Казани девятнадцатую международную специализированную выставку машиностроения. Подробности смотрите далее в сюжете. Казан. Экспо прошло торжественное открытие 19-й международной специализированной выставки «Машиностроение, металлообработка, сварка, Казань». Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли Татарстана при поддержке президента республики Татарстан. Я истинно благодарен нашим гостям, которые представляют 6 стран, 31 регион, 200 22 компании, которые откликнулись и приехали туда. Это одна из лучших площадок не только нашего округа, я думаю, и масштабов нашей страны, где мы можем... Выстроить наши отношения, расширить международную кооперацию. В рамках выставки проходит международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы 2019», а также конференция «Российские технологии и оборудование машиностроительного комплекса Республики Татарстан». Так это форум которые включают в себя как практическую часть, связанную с выставкой, так и теоретическую, то есть более фундаментальную, это связано с конференцией. То есть у нас в рамках форума проходит еще конференция по как раз вот машиностроению, металлообработок сварка. международной международная конференция. Мы ежегодно участвуем, мы организаторы этой конференции ежегодно, наши секции проводим и там секции. Конечно, идет однозначно публикация в международных журналах. На выставке представлены металлообрабатывающие оборудование и технологии из двух десятков стран, а ее участниками стали 222 компании из шести стран мира, со многими из которых Казанский федеральный университет ведет сотрудничество. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел чемпионат по старитейлингу. В малом зале Уникса студенты представили свои выступления на тему «Я выбрал жизнь без курения». О том, как это было, в сюжете Камиля Гемоздинова.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 Казанский федеральный университет с визитом прибыл генеральный директор фонда Русский дом в Барселоне Анна Селюнас. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл генеральный директор фонда «Русский дом Барселоне» Анна Силинос. В знакомство с университетом гостья начала с музея истории. Проректор по внешним связям Леонардо Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета и отметил, что в стенах вуза были сделаны открытия мирового значения. Здесь также учились великие люди – Толстой, Ленин, Лобачевский и многие другие. Гостья с интересом прослушала экскурсию и познакомилась с богатой историей вуза, его структуры и приоритетными направлениями развития. Здесь происходят просто действительно творятся великие дела, и начиная с истории создания, все, что на сегодняшний день происходит в университете, этот объем колоссальный, знаний, информации, сотрудничества. На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. У нас есть много много вариантов для сотрудничества, так что мы будем смотреть на разные направления. Это и обмены, это и форумы, это и выставки, это и образовательные истории. Так что я думаю, что сейчас постепенно будем начинать. Лилета Липолина, Давлетьяров, Универньюз. Ученые КФУ разработали генетический тест для оценки потенциала развития быстроты человека. Исследования были проведены с участием футболистов клуба «Барнмут» английской премьер-лиги. Ученые Казанского федерального университета разработали генетический тест для оценки потенциала развития быстроты человека. Исследования были проведены с участием футболистов клуба Борнмут английской премьер-лиги. Сотрудничество с ФС Казанским государственным медицинским университетом и иностранными коллегами из Англии, Японии, Польши и Бразилии. Исследование проводилось на нескольких этапах. На первом этапе мы обнаружили ДНК-полиморфизмы, которые ассоциируются со скоростью бега у футболистов футбольного клуба, Борнут английской премьер-лиги. На втором этапе для исключения ложноположительных результатов мы провели исследование с участием российских и японских элитных спринтеров, лиц, не занимающихся спортом. Это из российской популяции, японской популяции и польской популяции. Тест включает в себя 16 генетических маркеров быстроты, которые позволяют оценить потенциал развития быстроты. Соответственно, тест будет полезен детям, родители которых хотят узнать, предрасположен ли их ребенок к видам спорта, где нужна быстрота. В таких видах спорта, как короткие дистанции в беге, плавании, гребле, велоспорте и в некоторых игровых видах спорта. Тест сделает оценку потенциала развития базовых качеств, быстрота, выносливость, сила, ловкость и гибкость. Адрина Гарифульна, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!